Всех, всех ребят приветствую на моем канале сегодня у нас обзор Windows 11, что обновилось. Я его поставил себе на ноутбук, но хочу сказать, она немного подвисает. Но вот при записи она подвисает жестко, потому что ну, не прям жестко, но жабе все равно жрет немало. Она у меня еще даже на седьмой Windows лагала запись, но при записи а без записи было нормально. Запинаюсь, короче. Тут а, обновили интерфейс, это там уже все знают. И добавили анимацию. То есть, тут все закруглено. Даже тут в ABS все стало закругленно. Просто смотрите, как удобно, просто прикольно такая Ну, как бы кнопки больше ставить, не знаю, с чем это связано. А браузер не обновили. То есть, какой был браузер десятки, такой остался. А, браузер этот называется Edge. Вот. Особо ничего, вот это опуск. И пусть, кстати, стал посередине. Да. Но это не прям что такое большое введение, и вот такое вот поменяли менюшку. То есть тут закрепление и рекомендуем, то есть как типа рекламы. И я не помню, вроде рекомендую, можно включить настройки Windows, но честно не помню. А, что же тут у нас установленного? То есть тут а, нам устанавливать как и на десятке, сначала же нам устанавливать Linux музыку а остальное тут ничего и не скачивалось. Ну, я считаю, сюда визу вот эти программки поставил, там YouTube поставил, Visual Studio Cop, шип Uh, Roblox ну я по сути вчера поставил и сейчас я ее настраивал там все такое бла-бла бла в общем интересно а что насчет проводника мне тут но ну, черный у а вас будет все белое потому что у меня я поставил себе черную тему сейчас поставить черную тему нужно активировать windows uh, может если вам зайдет видос то вам покажу как активировать почти любой windows без uh, этого КМС-активатора, и это будет через официальный ключ Microsoft. Короче, давайте набираем 5 лайков, я снимаю этот видос. Ну, вот сейчас мне покажут, да, вот то, что активно. Заденьте с Pro. Суммоневально. А -а -а. ну, тут добавили вот такие коночки, кстати, меню, панель, я забыла вам сказать. Обзор файла вот такая она. Ну, то есть, неудобно вообще, пипец, но можно показать дополнительные параметры, она выглядит как старая, но, мне кажется, вот это... Это, конечно, удобно, но тут не все есть. есть, допустим, если надо с, с 7-Zip поработать, но это, конечно же, все изменяется настройком, там на 40 много чего очень нужно настроить, но я вам покажу стандартные настройки, так скажем. А, вот тут немного интерфейса обновили, особо не обновили, то есть, вот здесь время, я не знаю, какой-то у меня баг вот тут всегда вот с этим сообщения знаю, то они иногда появляются то иногда не появляется я не знаю почему какие-то параметры в коссировке внимания но короче в общем не важно вот эти штуки их убрать нельзя я пытался то есть правой кнопкой клика ничего не происходит левая там оно открылось приложение а, то есть тут уже можно сразу же то есть не, не знаю никаких горячих можно уже открыть второй рабочий стол что довольно-таки удобно Зайдем в проводник, но он у меня черный. ну смотри, тут что-то обновилось. Но он по сути выглядит как в десятке, но все-таки обновили за долгое время, наконец-то интерфейс обновили, вы как-то посочнее что ли. Эти кнопки, надписи тут все такое лишнее убрали, сделали просто значками. Ну понятно все это это скопировать, но если вы не знаете, то можно все равно посмотреть, вырезать, э, вставить, поделиться, удалить. Но это тоже можно брать в настройках, если я не ошибаюсь. И здесь, чтобы показывались файл вот здесь, то есть ну немного поменяли управление. Хотя тут всего поменяли понемножку. Что как бы неплохо, Windows развивается, кстати, на еще. Тут параметры, там пипец, там все много чем устраивается ноутбук mm, mm. эбук тут вообще прям много настроек это только системки блюд как на телефоне даже очень много чего есть важного и важного ну я поставил windows 11 но она мне немного писает ну совсем немного и я, наверное, через месяц или через два уже буду пока обновлять. И этого всего не. Ну, то есть Windows осаница, я скопирую на другой диск просто. Ну, честно, я не знаю, что еще сказать. Я вроде все рассказал. Какие наведения, но в основном обновился интерфейс. Хотя насчет установки, там э, защиту TPM-модуля и можно.. И защиту секьюрбута можно обойти. Что насчет минимальных требований? Это двухъядерный процессор и 4 а памяти. Ну то есть вот на этом компьютере у меня минимальные. то есть подходит, но все равно немного подсыхает. Она не, не до конца оптимизирована, еще так скажем. То есть тут даже десятка нормально идет, но 11 тоже идет нормально, но чуть-чуть багами. Багов не то чтобы много, но как-то средние. Кстати. Скачать прям с официального сайта вы Windows 11 сейчас не сможете. Потому что сейчас запретили скачивать Windows 11 в России. И можете скачать с, с левых сайтов, с торрентов, но не попадайтесь на вирусы. Кстати, я сюда даже антивирус не ставил. И он вполне хорошо справляется с стандартным антивирусом. Вот этот э, защитник Windows, он стандартный в 10 11 -й. И он вполне хорошо справляется с сервисными программами. Здесь даже мой экспертский наглядился на не безобидные программы. Ну, по сути, я сюда даже ничего не поставил. Я поставил только нужную программу, там, типа, Discord, Devil Next, TBS, Aratzel, VirtualBox. Но особо ничего не ставил. Вот так вот. Кстати, что еще хочу вам показать? Это прям уж не ваш самое важное, но я хочу вам показать тему. Какие тут темы вас интересуют, да? То есть, ну по стандарту у вас будет светлая. Идеально, вот эта тема. И я выбрал тему, возможно, какую-то луну типа такую поставить. Что-то такое, ну то есть много интересных обоих можно, если что, найти другие темы даже. Я вот об этом что узнал. Ну, по сути. Ее тут можно полностью перейдет по десятку, чтобы она выглядела как десятка. Но зачем? По сути, это я скачивал Windows 11. Мне, если честно, скачал бы приколы. У меня там какие-то проблемы. Семёрка была, я 11 поставил И вроде нормально работает. Уже пользуюсь несколько дней. Так вот. Наверное, мы на этом и закончим. 7 минут. Всем удачи, всем пока. Возможно, скоро выйдет новый видос а, Но это не точно. Ага.